Друзья, всем привет! И как бы я не был на хайпе, пришло время для этого видео. Прям здесь! Так. Не здесь. Опа, вот оно, вот оно! Пришло время ответить на первые хейтерские комментарии, как-то так будет изучать название этого ролика, но на самом деле я не говорю, что это хейтер, я не считаю это хейтом, просто меня этот комментарий немного зацепил, я хочу на него ответить, чтобы развеять вот эту вот иллюзию, которая вокруг может создаться, потому что как бы есть как бы объективность, да, вот реальность есть иллюзия, которая, возможно, вот вокруг этой реальности может создаваться из-за каких-то там отрывков, там фоток и всего прочего. Но перед началом у нас сегодня был день зарубы, первый день батлы. Были очень жесткие батлы. Я выступил, я не могу спойлерить, опять-таки, с кем я зарубался, победил я или нет. Но я могу немного вам показать, как это было. Поэтому фоточки вы можете уже увидеть в Инстаграм. У Грунева, у Паши Бабичу, у Глеба, вообще у всех наших парней, у девчонок даже, скорее всего, увидите. Поэтому первоначально, перед ответкой на этот комментарий, хочу показать небольшие кадры, как это было. То есть вот именно зарубы, прямо из самого пекла. А потом уже немного это дело обсудим. Лукаш, что Добрый день. Что могу сказать? Ничего, все как в сборе, все готовы, Добрый, все хотят, будем сейчас, сейчас соревноваться. Он и все. Жим грифа стоя. Бежи. Да. О, смотри, здесь да? людей. Вау. Вот мне нужны ну такие. Мы уже вот вот, выиграл? Такие. Я топовый оператор Сейчас, тебе ребята. Добрался все? Класс, здоров. А это контент. Вот такой вот нас трогибок мои, здоровенный. А куда, кстати, нам идти? А, а, атмосферно. Тут я понимаю атмосферный зал. слушай, а, Да, да. По майке выведите, пожалуйста, Excel. На камеру поиграл, Есть. Есть. Да. да, амплитуда. Это очень. Время. Семнадцать. Три записывай. все по красоте. Thank God, cause I could have been locked up, either side Pull up on you with the crank blow. it dry, then up. Get it I make more. the stove with the tooth Вакуум Обливаем его водой Давай Нормально Нормальный пухлотик Чего заленит его вакуум? ну что ну что пришло время давайте по полочкам хоп так Виктор Тяпкин, очередное химозное трепло, косящее под натурало, артист, кача, ничего нового, приверженец эстетики. Фух, и я ему ответил, что братан, ты не прав. Ибо таких комментариев, конечно, у меня много, уже много, я понимаю почему Так, небольшая вставочка, я только что посмотрел ролик, который записал И увидел такую фигню, что видео получилось размытым Не знаю, почему так получилось, возможно, не сфокусировал телефон, возможно, что-то на линзах Но, вот, извиняюсь так получилось. Я не могу это перезаписать, потому что это все-таки эмоции. Я отвечал прямо вот первым дублем, как оно есть, то, что думаю. Поэтому за это старян, я надеюсь, что вы можете смотреть. Это, это можно просто послушать, там, накиньте наушники, и пока занимаетесь своими делами, можете просто послушать. Так. И я всем отвечаю максимально позитивно, либо вообще не отвечаю, но, по-моему, всегда отвечаю. В общем, позитив рули, поэтому двигаем дальше. Так, здесь он пишет. Ты прав, как граф, видно же сразу, кому ты тут втираешь. Сам принцип тренировок тебя выдает, он пампово-химозный. Посмотрел я твои тренировки, ты пластмассовые блины на штангу вешаешь, как видите, Блуд. На штанге 40 кг, окажется, а что 150 а вот это уже заявочка, и чтобы развеять этот миф, потому что люди в комментариях также будут смотреть и подумают, ой, блин, химик, опять химик, там химозные тренировки, пластмассовые блины, типа чувак видел. Нет, так это не работает. Я не знаю, что ты, братан, видел, скорее всего, ты посмотришь этот видос специально special for you, Витя, Витя Тяпкин, Виктор Тяпкин. Начнем по порядку. Первое, первое на что, так, кому ты здесь втираешь, ребят? Никому не вчера, я просто делюсь своей жизнью, показываю свой путь, как я поднимаюсь. Из маленького города, как я еще и говорил в самом начале, поднимаюсь в фитнес-индустрии, прокачиваю личный бренд и не только, помогая людям и делаю этот мир лучше местом. Далее, сразу видно, что ты химик. Сам принцип тренировок тебя выдает, он пампово-химозный. Я не знаю, братан, откуда ты взял, что у меня принцип пампово-химозный. Я... По-моему, на своей памяти использовал памповый принцип только в самом начале, и то потому, что я ничего не знал о тренировках. Вот вообще ничего не знал. И даже не знал, что это памповый называется. Понимаешь, да, уровень. Я всегда тренировался окей, так всегда. Неправильно, я не скажу. Несколько... Большую часть времени тренировался именно в силовом стиле. И только почти в силовом стиле. Я помню, что я как-то пробовал памповые тренировки. Даже не тренировки, а просто памповые подходы в конце тренировки. И то, кстати, Шреддер, помню, тогда советовал, он проверял эту методику. Тоже, кстати, пробовал, он от нее отошел, я тоже от нее отошел. Типа в конце каждой тренировки, в конце каждого подхода силового делать, последний подход пампывает, вот так вот. И мне это, в принципе, заходило, я вроде как верил, но потом от этого отошел, мне перестал нравиться, И на этом весь памп закончился. Все мои тренировки построены строго по силовой системе. Либо это периодизация DUP, волновая, либо я просто бомблю с большим весом. И очень часто это повторение от 1 разовый максимум до 3, 4, 6, 8 максимум, что я делаю, это 12 повторений. Это очень редко. В основном это чисто силовые тренировки с большим весом. Далее. Посмотрел мои тренировки, я вешаю пластмассовые блины на штангу, братан. Это называется кроссфитерские блины. Это не пластмассовые блины, это кроссфитерские блины. Они весят ровно столько, сколько написано на вот этом вот блинчике. В Ульяновске у меня был кроссфит-зал, и там, конечно, бамперные диски, которые должны нормально пружинить, да, которые должны немного смягчать нагрузку, когда кидают штангу, а кидают штангу кроссфитеры очень часто. Поэтому это специальные кроссфит-диски. Посмотри, они в последнее время очень часто. И в зале Роутуздрин такие же диски юстиловские. Так что это не пластмассовые, блины, а просто обычные кроссфитерские бамперные диски. Вот так вот. Так, понятие. Ты понятия не имеешь, что такое натуральные тренировки. Сколько действительно надо пахать, а не химлоу заряжать. у братан. Слушай. 5 лет, 5 лет я занимаюсь натурально. Никогда не принимал фармакологию, вот эти вот всякие препараты там гормональные. Я не планирую. Я вот сейчас прям говорю перед вами, перед подписчиками, перед зрителями. Я честен со своей аудиторией. И если я вдруг когда-нибудь решу все это принимать, скорее всего, я об этом вам расскажу. В принципе, я отношусь к фармакологии, чтобы вы понимали адекватно. Я... Не хейчу фармакологию, я не говорю, что это плохо. Просто я не хочу этим заниматься, потому что это отражается на здоровье. Я, в принципе, кстати, боюсь уколов, там, шприцов и всего такого, между прочим. Ну, как боюсь, просто мне безумно. Вот я смотрю на эту иголочку такую маленькую, у меня сразу дрожь, блин, пробирает. Это инстинкт самозахренения, походу. Поэтому нет, я с этим не хочу связываться и... Ребята, которые этим занимаются, оправданно, да, там типа медийный все такое, пускай занимаются ты и делаю. это выбор каждого, как и все остальное, но лично я пока что вот на данном этапе не хочу и действительно в будущем тоже, наверное, не хотел бы. Хотя кто знает, кто знает, я не могу ничего загадывать, поэтому вот говорю сразу. Сейчас нет, дальше посмотрим, кто знает. Не могу ничего обещать, но пока что придерживаюсь такой позиции, что... Не хочу и не использую. Вот так вот. Дальше. Ты слезал программу Дэвида Лейда. И что? Зачем... А, так, это уже другое. Слезал программу Дэвида Лейда, братан. Слишком много, братан. Надо об этом задуматься. Много фанга. Мужик. Вика. Вика. Виктор. Виктор Сяпкин, Витек. Я не слезал программу Дэвида Лейда. Я тренировался по программе Дэвида Лейда. Наверное, около года, возможно. Возможно, вот так экран выключился, на добушке подвигать около года, может быть год, может быть больше, именно по DUP периодизации. И мне эта программа действительно очень сильно заходит, она мне безумно понравилась, но потом я поменял специализацию под стрит лифтинг. И используя принцип DUP, именно волновой периодизации, я составил свою программу тренировки, ее полностью переписал, там нет ничего, что похоже на программу Дэвида Лейда, кроме принципа DUP. Вот так вот, так что ничего не слизано, все чисто написано но и на основании опыта. И, кстати, это дало просто безумные результаты. Мой раз в максимум на брусьях просто вот так хоп! Потягивай, просто вот так бам, и все. Дальше. Зачем ты позируешь с этим другом? Для контраста подставы занимаешься? Или так читать далее. Комментарий, комментарий, комментарий. Подставы занимаешься, ты такой же трепло, как и Шредер. Учитель подростков, во-первых, я не трепло, во-вторых, я не учитель подростков, я сам подросток. Далее, зачем я позирую с этим другом, как это было? Я хотел записать ролик позирования, показать свой форум, потому что вы меня, мои подписчики, давно просили. И у меня был друг, мой братан в зале, который, с которым мы работаем, я ему говорю, слушай, как тебе насчет... Как тебе вообще эта идея попозировать вместе со мной? Просто так. Он говорит, да, поприкольно, -по типа, для контраста. Будет классно. Вот и все. Типа, да, для контраста. Мы действительно это делали для контраста. Почему бы и нет? По-моему, все классно. Кстати, вы его замотивировали. Он даже захотел немного избавить вес. Хауэрлифтер. Вот так вот. Так, подставы занимаешься. Не понимаю, в чем тут подстава. И про трепло шреддер. Кстати, Шредер я очень уважаю. Это человек, который просто очень сильно повлиял на мою жизнь, слово прям безумно сильно. И благодаря ему я на самом деле сейчас не нахожусь на фармакологии, потому что в начале своего пути, я честно могу сказать, я действительно об этом задумывался, из-за того, что, знаете, это вот такая вера в волшебную таблетку, когда ты думаешь, так, вот сейчас я куплю там то-то и то-то, и все, и прогресс пойдет. А вот нифига он не пойдет, потому что если бы я тогда что-то купил, как хотел, то это просто была печальная картина. Я бы никогда, наверное, сами сейчас не сидел, не разговаривал, не общался. Поэтому Шедеру Лех, отдельный респект. Мы когда с ним встретились, познакомились. Лично я ему уже об этом говорил. И не только кстати про Химпан. в принципе очень хорошо повлиял на мою жизнь, там в плане здорового образа жизни. Он продвигает действительно здравую тему, я это продвигаю сам. Стараюсь это нести, нести, нести, потому что это очень хорошо сказывается на восстановлении. И, конечно, здоровый образ жизни, здоровый человек будет восстанавливаться гораздо быстрее, гораздо качественнее будет наращивать мышцы, мышечную массу, чем человек, который полностью забил на свое здоровье. Вот так вот, друзья, вот такое вот получилось видео. Если кого-то задел тебя, например, видеть сорян. Но ну, я вот решил ответить на такой комментарий, потому что таких комментариев много. Ну, как много? Относительно. Конечно, хороших комментариев больше. За вам ребят, за вашу поддержку огромное спасибо. Так что, главный инсайт дня. Даже... Нет, не два. Оставим на потом. Главный инсайт дня. Смотрите на человека и бейте только положительные стороны. Я как-то услышал это от Дениса Семенихина как он сказал, то что он смотрит на человека и старается видеть только положительные, только позитивные стороны. Если эти стороны вот положительные не перевешивают негатив, точнее негатив, если не перевешивает позитивные стороны, тогда он старается этим человеком общаться, находиться в кругу общения, потому что только так, друзья, только так мы повышаем свой личный уровень. Потому что когда ты начинаешь кого-то хейтить, кого-то там занижать, и повышать вот это вот свое личное эго, там, смотришь, допустим, на Арнольда Шварценеггера, да, он курсил там с 14 лет, да, он курсил, это и так всем понятно, он это не скрывал, но зачем, зачем говорить вот это, зачем, если можно сказать, что, блин, у него такие классные результаты, у него такой пробеж, он добился таких, блин, высот, вот такую форму я хочу, вот сейчас я лично о себе говорю, да, я знаю, что Арни курсил, но я хочу такую форму, я сделаю максимум для того, чтобы добиться такой формы без фармакологии. И я очень хочу действительно добиться такой формы. Зачем мне говорить о какой-то химии, если я могу сам себя мотивировать и постоянно поддерживать на позитивный лад? Когда у тебя позитивные мысли, ты можешь гораздо большего достичь, потому что ты веришь. А вера – это просто невероятный инструмент. Когда ты веришь, ты можешь достичь очень-очень многого. Поэтому инсайт на сегодня это Верь, позитив И позитив решает Но об этом я думаю мы уже запишем несколько роликов Поэтому спасибо за просмотр Если ты еще не подписан Обязательно подписывайся, ставь лайк И скидывай это видео друзьям, чтобы никого не хейтили Поэтому всех Всех Всех, что я несу, из соря, <смех> Уже устал после заруб Всем удачи, всем респект Всем прогресса Позитива и мы увидимся в следующем видео, друзья. До встречи!